Звездный вечер Никого нет, только гитара и я Играть за грустным легче Когда в небе сияет луна а Лишеная словно речи Струны подбивают вместо меня Музыка ведь лечит Но бывает исключение Я спел, но мне грустно Шепчет струна в небе ведь много звезд Но так одинок Луна Солетай, снова ночь Пришла и в окно Ко мне ворвалась без Черным белым огнем Это кайф мой, кайф, когда всем бедом На слово. моя сонная Гитара мне поет перед без знакомо это чувство, когда на душе вдруг стало пусто, в грусе зарождается искусство, знай. Играй, гитара, и играй, Я бы про счастье спел, но мне грустно шепчестру. Сплошь, шепчет струна